С новым годом геймдеверы! Считаю нужным поздравить своих подписчиков, ибо в сегодняшнее время даже столько заинтересовать людей, не просто. Сейчас ролики не делаю, так как работаю над изготовлением своего игрового движка, потому что надоели непонятные вылеты CryEngine и Unity. После выхода версии бусен 0.3 начнем делать свой лаунчер. Обратите внимание, как шикарно реализовал сайт документации с возможностью раскрывать меню при отключенных скриптах или устанавливать его в свое устройство как приложение. Вы не стесняйтесь и пишите в комментариях, что по теме IT вы хотели бы знать. Также пишите плагины для Boost Engine или вносите другие изменения, решающие какие-либо проблемы движка. Еще раз, с Новым годом! Счастья вам, ребята! Удачи! Здоровья! забывайте здоровье! Не берите в рот!